курс посвящен семи лучам космоса весь космос построен космическими лучами энергиями вообще все есть энергия мы с вами энергия космос есть энергия наш планетарный логос все планеты это все энергия новая энергетическая картина мира это картина мира нового времени водолея и мы сейчас в ней живем я специально использую визуальный ряд. Какие-то картинки я сделаю сама, для того чтобы было легче понять довольно сложные космические явления. Поэтому я буду вам показывать некоторые иллюстрации к тому, что буду рассказывать. У нас сегодня будет немного теоретической информации и будут практические медитации тоже. Итак, сегодня у нас с вами первый урок, первые ступени четвертого потока. И основная задача — это понять, что такое энергетическая картина мира. Итак, наш Творец, мы его называем Логос нашей планеты или Творец нашей планеты — Чьими, чьим, в чьем теле мы являемся клеточками и чьим дыханием мы существуем. Он тоже был сотворен, как и все в этом космосе. Наш галактический логос, его в эзотерических текстах называют тот, о ком ничего не может быть сказано. Я специально хочу вам показать эту картинку, в которой наш галактический логос, но ну мы условно его представляем как имеющий тело Млечного пути, наш галактический логос устроен в своей структуре так же, как и любое космическое тело так же, как и мы с вами, так же, как наш Логос Земли. А именно, он имеет чакры или энергетические центры. Еще раз хочу сказать, что вся Вселенная построена энергетически. Энергии движутся, они активны, но они движутся не хаосно, а упорядоченно. И порядком их является наличие этих центров. Вот почему про человека сказано, что человек сотворен по образу и подобию Бога. Не значит, что у него такие же глазки, такие же ручки и так далее. Это значит, что энергетически мы имеем такие же центры, как и наш творец земной, и так же, как наш космический творец. Итак, у нашего великого Творца и Бога, того, о котором ничего не может быть сказано, у него даже имени нет. У него есть тоже чакры. Семь чакр, крупных и тысячи-тысячи мелких, по которым энергия движется. Одна из этих чакр — это наша Солнечная система. В этой Солнечной системе тоже есть чакры. Наш Солнечный Логос тоже имеет семь основных чакр и множество мелких. Маленькие планеты, которые крутятся вокруг нашего Солнца, такие как, например, наша Земля, их называют небесные люди, каждую планету называют небесный человек. Наша Земля тоже имеет семь чакр.